на всем своем протяжении связано с политикой то есть еще до того как это стало мейнстримом здесь на работах представлена моя реакция на события происходившие на промежуток 2017 года от нетуневских протестов и до сегодняшнего дня мы ну я с работы это 7 кругов беларуси где с различными символами которые связаны с беларусью Указано семь кругов, это даты, которые обусловили нашу сегодняшнюю реальность. Это 1994 год, избрание Тедалиста президентом. 1996 год, укрепление его диктатуры. 2001 год, это, во-первых, исчезновение оппонентов и выборы первые незаконными. Дальше 2004 год, это когда был проведен референдум, после которого было убрано ограничение на количество сроков президентства. 2006-й первая площа, 2010 2 вторая площа, ну и 2015 это картина старая, 17-го 20-го здесь еще нету. Но здесь есть другие интересные артефакты. Дело в том, что эти коллажи, точнее, они были как листики, мне их давал для работы Николай Дедок, эти коллажи он вырезал, вырезал, когда сидел еще по первому делу анархистов в начале 10-х годов. Когда находился в одиночке в Могилевской колонии. Это обрывки откет. Да, ну, Микола я думаю, как вы знаете, он сегодня снова политически заключенный. Это обрывки от Кет другого политического заключенного, Сергея Спалиша. Ему их порвали, когда его упаковывали после Пикета, который проходил против Европейских игр. А это рукава представителя студенческого блока, за который его тянули в автозак 25 марта 2017 года. Я думаю, многие помнят, это был, можно сказать, кульминация вот этих нетаньянских протестов. Ну, собственно, за эти рукава его утаскивали в автозак и дальше окреслили. Это работа «Островец безопасности», посвящена еще тогда строящейся АЭС. Островец, который... Навис, как угроза потенциальным городам». Ну и здесь, соответственно, отсылки Чернобыля. Полынь. Я думаю, многие знают, что у него есть еще одно название Чернобыльник. Как отсылка к прямой угрозе. Ну и рак, соответственно, потому что у нас онкология это, наверное, ВИЧ нашего нашей нации. Это работа я написал незадолго до начала вот этих известных европейских игр 2019 года. Я решил, что нужно какой-то другой символ подобрать для такого события. И решил, что лучшим воплощением будет на стилизованный щит ментовской поместить. Свою интерпретацию работы Марка Шигала. Правда, поместил я в Минск. И прогулка немного другая. Это получилась у меня несанкционированная прогулка над городом. А эта работа была написана уже в конце 2019 года, когда спустя долгие годы вновь был вопрос о упубленной интеграции Беларуси и России, и я решил пофантазировать, что же нам вот эта замечательная дружба может дать. Дружба, скрепленная, пробитая стрелой Купидона в виде нефтепровода дружба для одной стороны и ракет. Для другой стороны. Собственно, что мы им? Это вот эти ужасные инсталляции, призывающие дожинки, в зону отчуждения или в обычную. Это беспокойные медицинеры, которые помогать, помогают гражданам встать с колен. Это, многие, наверное, видели бабулька, она нас всегда выходит в 7 ноября отмечать на площадь, уходит в туман. Вот это туманное прошлое или будущее, не знаю. Это, конечно же, культовая Лидия Ермошина, которая научила бы россиян правильно голосовать за полигоны в ШИЕСе. Кто следил за российской повесткой, там, наверное, значит, что там были протесты против строительства мусорного полигона в ШИЕСе. Ну это, конечно же, абостранная скотина, это трактора, наши гордость, хоккей. Что касается России, с их стороны они бы нам могли поделиться пленами, с Казаками, которые на гайках, либо, разгоняли мух, э, трудом складным, где-нибудь на севере, там, на Колыми. Это Тимати, который хлопнул бургер за здоровье Собянина э, благословенной российской русской православной церкви. Ну и, конечно же, лучшее оружие это ракеты и стаканчики с бургеркинга. Потому что там во время протестов Сергей Сергея Баничев бросил в полицейского стаканчика Бургер Генри судили за то, что он причинил физическую боль. Поэтому я считаю, что это очень страшное оружие. Ну, конечно же, вот это все полетело бы куда-то вдаль, через термик, либо солнце в цветах флага Российской империи, либо в никуда. Но пока этого не произошло, к счастью. Ну, а мы перейдем к следующей работе, Это работа, которую. Который сделал вывод. Я сам работал 6 лет в школе до ареста и миграции. И я понял, что базис нашего образования это научить детей маршировать. Что там конкурсы по строевой подготовке, там по военной подготовке, э -э Постоянно какие-то и прочее, и факультатив по строевой подготовке. И мне кажется, что ну, детей учат просто, что в любой непонятной ситуации нужно маршировать. Но я решил еще от себя добавить, у меня после службы в армии сохранился пошивной материал, и я решил, что еще мальчикам, ну, конечно же, необходимо научиться пошиваться правильно, потому что это залог боеспособности армии, два стежка по бокам, шесть внизу, двенадцать сверху. Они немножко э, испачкались, потому что работы в и пришлось выводить э, замазы в потому что, как вы понимаете, было проблематично, э, вот такие работы э, в естественном виде вести. Ну и, конечно же, когда это все постигнется, мы отправимся в светлое будущее, потому что мы можем много. Mm -hmm. да. uh, это работа я вписал в начале 2020 -го года, когда uh... только начинались разговоры о будущей президентской кампании. Честно говоря, uh, мне казалось, что это будет одна из самых скучных кампаний, потому что ну, не пробила оппозиция, я просто смотрел. На праймерис, да, когда они пытались единого кандидата выбрать, это не финальный, а конечно, потому что аполитичность, э, вот эта арабская э, отсутствие практической грамотности дело в вот том, что там у них праймерис собиралось по 5-10 человек. А тут еще подступал ковид, и мне казалось, что ну, это будет ну, реально самой скучной кампанией, поэтому вот я хотел бы староход работу этой вот стабильности, которая с одной стороны движется в одну сторону, тело смотрит в другую, голова отсутствует, вот это все в клетке. Но э, сначала это вам как красоты восходящий Марс, Марс это э, сил войны. Но сейчас я понимаю, что это, скорее всего, был свидом надвигающихся событий, которые решили в 2020 году. Эта работа у меня называется автократия. Я э, пытался э, рассказать про вторую. Часть этого термина. То есть, изначально это греческий термин, а то скратус, который переводится, если дословно, самовластие. То есть, когда проход, единый правитель правит всеми сферами общества. Но когда я работал в той же школе, когда э, я видел, как перед почетными гостями, как-нибудь бухгалтер, там, с управлением образования, когда например, перед ними там, готовы, были расцелены дорожки, дорогу, чтобы уменьшиться в шариками, чтобы как-то как уважить, я понял, что в автократии есть еще другое понимание о То есть, когда не нужна уже власть, не нужен вот этот кулак постоянно, потому что он в головах уже людей, Они сами себе угрожают. Власть правит сама за себя. Страх и прочее. Ну, начало это все постепенно меняться. Сначала в автократической компании. Тогда еще это не было так печально. Это диван блогер Тихановского. Я думаю, вы помните, что там, когда вы ему нашли 500 тысяч долларов, эти легендарные, это получилось только с третьего раза. И я считал, что если покопаться еще, там можно будет найти еще много квазары, черные дыры и прочее. Ну а это, как по телевизору так сказали, чтобы знали, откуда летит. Это он, кстати, по иронии был сейчас России, судя по обвинению. Эта работа сделана в июне или в июле 2020 года. В июне 2020 года, Тогда были первые э, такие э, спонтанные цепочки солидарности, когда задержали баба я тогда сам лежал с воронхитом, легкими, легкими, но при этом, даже сидя дома, когда я смог прочувствовать вот эту атмосферу э, ухода эпохи, когда у людей реально страх пропал. И поэтому я писал эту работу, называется «На моменту моря, диктатор», а здесь уже так, некий монолит безликий. Он смотрит к своему затмению корабль, гулявший в поле, в поле где зарастут маки, маки это всегда символ жертв. Вот. Но я считаю, что так или иначе эпоха уже закончилась рано или поздно. Конец настанет и на этих маках зайдет новое общество. Потом в моём творчестве наступил на долгое время перерыв, потому что мое творчество ушло на улицу. Когда я сказать, участвовал в уличном противостоянии, я испытывал примерно то же чувство, которое и при творческом процессе, состоянии потока. И мы с товарищем пришли к выводу, что есть такое понятие, что сделали термин искусства прямого действия. Потому что искусство и революции, они, естественно, взаимосвязаны. Искусство это создание, интерпретация новой реальности, да, полотных, звуками и прочим. А во время революции мы создавали новую реальность, самую реальность. Вот. Поэтому это работа как итог моей ВДП. моего периода, когда я занимался творчеством на улице. Но вы, наша революция провалилась. И наступает реакция, это называется не на славян. Отсут песни, она о том, что просто наступила ну, доминация силовиков, которые готовы даже отобрать сюда с неба и солнце, если а, в этом угрозе режима. Дальше эта сущность самого режима, когда он начал пожирать свои игры, когда он чист чистые просто поразит. Это работа называется человеческий ресурс, она показывает, как разрушающий свой ремонт, пытается с последних сил отобрать свет, вытянуть последнюю энергию, чтобы хоть как-то мы но, как он знает, воювану Сыроту Когда уже наступили, когда 20 марта на сегодня хотели, что революция заклонится, но это не случилось, у меня в нашем районе, в Северной мы продолжали равно в по улице, вот, наверное, вот, да, на месяца, и вот, тогда мы сказали, что все-таки, все-таки что-то должно произойти. Вот, и рефлексивная войска будет спускаться на борцом. И когда мы начнем с после известного еще одного отсутствия сигнала, мы пока что без новости. Рано или поздно, я считаю, что это все произойдет, но, увы, не сейчас. И сейчас ситуация напоминает то, что в 2017 году на принятских протестов. Множество противоречий в обществе. И когда есть кто-то участвовал, я думаю, для вас тоже было удивлением, сколько людей тогда вышло. По тем меркам это было много. Вот. и это показатель того, что достаточно одной спички неверного шага власти, и это все снова вспыхнет. Но, надеюсь, в этот раз... Да, противоречия в обществе не решены. Сейчас на одной чаше страх. Но ну, а с другой стороны, ненависть, когда ненависть станет больше, это больше взорвется. Мы надеемся, что в этот раз мы не сделаем ошибку, которую мы сделали. Одна из этих ошибок это была самоцензура. Мы отказывались э, задавать себе неудобные вопросы и тем более отвечать. Э, проблема нашей революции была в том, что у нас была изначально ошибка в терминах. Дело в том, что у нас почему-то был протест, а не революция. Мы хотели гулять они сопротивляться, когда уже было очевидно, что все идет на спар, мы все равно всегда пытались удерживать и успокоить, что мы уже победили. Но, к сожалению, мы сегодня оказались в ситуации, когда реальность, как э, она называется, «Незаметное расхождение планеты Торманс». Торманс – это антитоктическая планета из э, рассказа советского писателя Ивана Ефимова «Час Бука. Вот, и Торманс наступил, и теперь нам приходится принимать. Но, надеюсь, мы этих ошибок не повторим. Эта работа она написана, когда подписывается еще одной дорожной Я здесь глубокого смысла не плавал, я просто предложил свою дорожную таркту для этого организма. Но я думаю, здесь как бы все понятно. Все на Это воскресенье Воскресенского. Он да, воскресенье, за воскресенья за ПКВС, с круглым салоном с покаянием, ну и, конечно же, я не мог его в воскресенье оставить без субботников. Это работа Милошов. Здесь немножко ужатый, министр внутренних дел. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, я уже выезжал в Украину, когда должен был быть суд, но они, короче, меня все-таки осудили, потому что пришло на адресные прописке решение суда и то поэтому меня даже осудили, я не знаю, на что и так, поэтому вот они немножко и меня смотрят. Это, я думаю, все, кто отправлялся, мигрировал, вынужденно, унесли часть своего дома с собой, это тяжело первое время, тяжело даже сейчас. Вот, поэтому я просто хотел показать свои эмоции, что у меня часть сольской деблянки у скажи сюда с собой. Эту э, работу я решил написать после того, как я организовал диалоговую площадку по обсуждению с своими коллегами. Вот. Я не хотел их трогать, но учитывая, что э, школа меня в покое ставить не смогла, я решил их обстить. Поэтому ну, я думаю, все ездили, да, диалоговую площадку когда они обсуждали конституцию для фута. Ну и у меня сразу вырисовался образ с который, ну, на самом-то деле, я работаю в школе прекрасно понимал, что большинство против, они сначала смотрели за солнцем революции, но когда зашло снова помехи, вот эти телевизоров, пропаганды и прочее, они готовы принимать не этому. Поэтому это сущность этих людей. Это работа граница. Она посвящена с собой температура понятно, происходили на границе. Тут вопрос в другом, что мне было немного ростыдно за белорусов. Если раньше читал новости, когда был сам в Беларуси, настроение я вот так, то сейчас, чтобы понимать немножко лучше, что там происходит, я читаю комментарии. И для меня было на самом деле дикостью, когда я читал, что так им надо. Типа, или ехидно, на в Беларуси не останутся там же безопасная страна. Вот. Я просто, когда сам уезжал, я через Россию в Украину, и меня точно также на клику тормозгут на переходе в Украину, сказать, вот, не в Беларуси тоже безопасно в стране. Поэтому я считаю, что нам нужно, наоборот, соревноватизироваться. Да, многие говорят, они едут туда за пособиями, э, там, за высокой зарплатой. Но извините, я думаю, мы все знаем, что многие белорусы под маркой протестов тоже получились, и нахалявали гуманитарные визы, уехали. Э, такие же люди там, да, такие же люди здесь, и здесь. Одно из первых видео, которое я увидел, когда включили интернет после вот этих трех дней, это видео, записанное бурдами из Рожа. Рожа это такое полугосударственное образование, возникшее во время бой всех гражданских, там оно сопротивляется Турции, сопротивляется сирийскому правительству и ИГИЛ. Вот, там они строят достаточно демократичное общество, основанную на прямой демократии на равенстве э, религий, полов, что для мусульманских стран кстати, достаточно зависимо. И вот от них пришло видо солидарности, и мне было реально, вот когда Курты столкнулись уже с такой проблемой, мне было за Голоруссом реально стыдно. Это работа ожидания пришествия Крипера». Дело в том, что еще в мае, в июне я общался со многими активистами. Активист мне еще тогда был, собственно, сам в Беларуси. Я, фактически, пытался уже кричать пустоту о том, что нам нужно что-то делать, потому что разрушат все активы, на которых фактически революция, это остатки держались. Они затушили ВГО, затушили СМИ, но самое страшное, что произошло летом лето 21 -го года, это очистка районных активов. Потому что мне сейчас проще с людьми своего района встретиться где-то в Варшаве, чем на своем районе. Вот. Что я слышал в ответ? Uh, ну вот, начнут рабочих оставать, тогда мы выйдем. Перезобудят витами, тогда мы выйдем. Или вот самое главное это слово, которое мне понравилось — триггер. Это просто повторяется мантра, триггер не наступил, триггера ждем, когда наступит, когда все изменится. И мне кажется, что люди уже... Кто-то дома это, ждет, а кто-то в тюрьме. Оправдание, да. Uh, ну, страху, еще чего-то. И проблема в том, что сейчас я уже не могу находиться там, я здесь, как и многие те которые готовы к крешить действиям. А мы все продолжаем ждать, молиться русском отстали. У нас уже Россия, у нас уже остановлен практически тоталитарный режим. Но мы продолжаем ждать этого три. Эта работа написана было в конце 19-го, в начале 20-го. Но я решил повесить конце, потому что сейчас вопросы вопрос плане. сейчас разгорелись священные войны между теми, кто считает, что нужно идти на референдум, а стоять два крестника, и сторонникой байкота. Я считаю, что сейчас эти спорки нету смысла, потому что единственное решение да, у нас было, это, это, это демократия, то, что сейчас происходит. Да, знаете, когда я программу, потом вы скакиваете, видите код, вот, код вот, меня э, с революция, социальная революция. Это единственная сложная, которая должна быть не протест, а должна быть революция, которая не только сменит, почему социальное, но не только сменит, обновится на другое, потому что диктатура убеждает народ, а не сами люди. Когда общество само перестроится, когда оно более созреет, оно станет более солидарным, тогда невероятно мы победим. А, что касается других работ, это работы художницы Политовой. Ну, если кто-то завтра хочет зайти, а завтра сама здесь будет, я думаю, он расскажет. Она создала, создала целую усилию калаше, основанную на событиях 2020 -го года. Это... Так, Это, Это э, работа художника в Беларуси Рома Лёкс Художник-музыкант, он э, создает коллажи, где э, через какие-то исторические события проводят приюты, через письмо встречных событий, проводят параллели существующей реальности. Ну, а, вот, конечно, что они не смогут сам сказать сейчас про это все. Но, в принципе, это все работы, за которых стоит постоять, посмотреть, поразмышлять.